Большой запас любви, что хотел бы тебе отдать Только шансы, кажется, малый И остается мечтать Ведь на меня задираешь, Пинаешь в Не верю что это предел Но <totot> no, где-то рядом, за мной всегда Я <totot> ja пока еще не надоел Интересно, каково за руку держать что пока да что Сделать так нельзя Почему это я осминок? А почему я кошка? Ну, эм, кошки милые. Ускройся, <говорит> как выход найти прямо ты. Да не в жизнь с глазолой уходи. Обсудим все и ты поймешь. Никогда не ты не поймешь. Есть у меня небольшой запас. Любви, что отдай. <смех> беспечно, беспечно, но вылитый шут. Но о чувствах верю не враг. <смех> Что ты скажешь, если я вдруг свою голову У тебя такая милая улыбка. За ты не я> хорошо, я просто хотел сказать себе там. <'я> да? Эй. Все хорошо? И зачем тебе знать? Что накрутить себе успел? Что ж идет, где бы позависать? С лодку на двоих И найдем кролчат Будем травкой их кормить. Нет, это звучит очень глупо. Ну хорошо, а тогда уж сделаю при свечах Нагоню резко за места. Крыпший шап в своих руках Ты будешь крошить на меня честно ни за что! Что же ты кажется туповат? Меня бесит наш разговор Что думал ты про Бора-бора! it.